Вездесущность второй школы можно было сравнить только с вездесущностью Яхве. Вот. Потому что э, человек, которому у меня не было никаких оснований не верить, сказал мне, что на, туалете двери, э, э, на туалетной двери Организации Объединенных Наций он видел штамп круга сука». Круковская Клавня Андреевна была преподавательницей химии, неплохим учителем, но дикой антисемиткой, что называется патологической антисемиткой. Вот. И я однажды довела ее чуть ли не до инфаркта, когда я ей сказал, что Клавния Андреевна, я понимаю, что ваш антисемитизм есть единственный способ скрыть то обстоятельство, что вы сами еврейка. Вот она стала свекольного цвета и стала хвататься за пальто. Это было в раздевалке. Она повисла вот так вот на пальто. Вот. Я сказал, я все знаю, но я никому не скажу. Вот. И она имела школьное прозвище крука Сука. Вот. И дети развлекались таким образом. Например, я собираюсь в школу 8 марта утром. Вот. передача Музыкальная передача по заявкам зрителей. Ученики второй школы просят... Исполнить для Клавдии Андреевны Круковской ее любимую песню Новеллы Матвеевой. Песня такая, это далеко, но все же, я туда уеду тоже. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Безусловно, еврейский вопрос в школе были два недоброжелателя таких ярых совершенно Владимира Федоровича, но Круковская была на именно антисемитской почве недоброжелателем администрации, а преподаватель географии, бывший Сталинский Зек Макеев, был недоброжелателем администрации по непонятным мне причинам. Я так и не понял. И потом покончил жизнь самоубийством, он был человеком сложной биографии, и его взял в школу Владимир Федорович, когда никто его не хотел брать. Он был хороший учитель, он был фанат спортивного ориентирования и школы. Школьная команда была э, на уровне сборной э, России по спортивному ориентированию, брала там все первые места и так далее и тому подобное. Он был организатором всевозможных поездок школьных и так далее и тому подобное. Но почему он занял такую позицию? И этот вопрос, конечно, он э, был неизбежным, потому что... Э, не трудно сказать в процентном отношении, вот, но были классы, где 95% были представителями евреев. Вот. А, покойная Зоя Санна Блюмина, женщина очень своеобразная, с таким мужским характером, вот, и э, любительница всяких, я бы сказал, с точки зрения советской морали, э, таких рискованных шуток. Вот. Она однажды собрала в одном девятом классе всех розыно... розор... вот, То есть там были розенблюмы, розенберги, розенцвейги, это та... 18 розочек, она говорила. Я нашла 18 розочек, как букет. Вы представляете, приходит инспектор Рано, да? Открывает журнал. Вот, Резенберг, Резенблюм, Резен... Резенуер, Резентсвейк. Она говорит, это что такое? А Зоя а, Александровна Блюмин говорит, ей, что вас удивляет? Она говорит, а вы не понимаете? Она тоже не хочет называть прямо, что ее удивляет. А вы не понимаете? так говорит, нет, я не понимаю. Так что вас удивляет? Вот. Она ей говорит, а вам не кажется, что в этом журнале слишком одинаковые фамилии? Вот. Она ей говорит, ну если вы считаете, что фамилия Розенберг одинаковая с фамилией Розенцвайк, то я так не считаю, это разные фамилии. Вот. В общем... Само наличие такого большого количества вот этого элемента, оно, конечно, беспокоило и райком партии, и, я думаю, и КГБ. Вот, особенно это все обострилось, когда начались отъезды в Израиль. Вот. И... Вика Сивашинская была первой девочкой, которая э, уезжала и все такое. Было комсомольское собрание, э, нужно было ее исключать из комсомола. Она говорила, что она вступит в комсомол в Израиле, а потом вступит в коммунистическую партию в Израиле, будет продолжать бороться за дело рабочих всего мира и так далее и тому подобное. Вот, и я как классный руководитель говорил, что, ну вы же видите, что Вика настроена положительно, позитивно, она, она, ну у ее родители, что же, она едет вместе с ними, что здесь такого противоестественного, ну, вот, тем более, что... Э из нашей страны уезжают люди потом, которые начинают, так сказать, ее очернять, рассказывать о они всякие небылицы, о том, что здесь отсутствует свобода. Так что же мы им будем давать пищу вот этим вот каким-то коллективным осуждением, девочки, которые едет со своими родителями. Это вот только лить мельницу на воду на мельницу врага, это неправильно. Uh -huh. вот. Ну и поэтому Вика подала заявление о том, что она в связи с отъездом с границы вот, в капиталистическую страну выходит из Комсомолы и так далее и тому подобное. Но, конечно, вот эти отъезды, они напрягали.